здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформация политинформания ее ведущие геннадий брумер и эдуард брумер а, значит сегодня мы поговорим о спорте поговорим о допинге в спорте. Естественно, это мы будем говорить о российском спорте, о российских спортсменах. Будем говорить о такой организации, как ВАДА. А, в последнее время она стала очень и очень знаменитой. Эта организация. Наши телефоны 847 4 20 И потом узнаем ваше мнение. Все-таки отстранение а, сборной россии на олимпийские игры на четыре года это политика или все-таки это борьба с допингом а, ген давай мы напомним нашим радиослушателям в чем же все-таки существует проблема а проблема как многим известно началась в шестнадцатом году когда немецкий журналист а, zeppelt опубликовал свою историю о том, что Россия Россия на государственном уровне занимается допингом и то, что произошло в Сочи, когда напоминаю всем российская сборная выиграла больше всех золотых медалей обошла всех, это многих удивило, потому что в предыдущую Олимпиаду в Ванкувере российская сборная э, полностью провалила все задумались как так можно было за четыре года достичь таких высоких результатов и вот этим озаботился немецкий журналист который и докопался о том что произошло но э, европа отличается естественно своей либераль, определенной либеральностью и пока все э, значит э, доказывали увязывали решили все э, э, Российскую сборную отстранили от э, игр в Пченчхане в корейском городе Зимней Олимпиаде и даже не допустили ее на Олимпиаду в Бразилию под э, флагом и гимном, но все-таки многих реабилитировали спортсменов э, Швейцарский апелляционный суд и решили в результате значит. Э, Проблему, как мне кажется, замять. Но ВАДА поставила одно условие. Мы готовы вас оставить в покое, если вы нам передадите базу данных Московской э, антидопинговой лаборатории. Русским деваться было некуда. Значит, в начале января этого нынешнего уходящего года э, эта база данных не без труда была передана гонцам из вада и они задержались на 7 дней русская лаборатория задержалась на 7 дней мотивируя это тем что значит оборудование не соответствует тому требованию которую выдвигает ВАДА все-таки передали но ты же понимаешь, я да, У ВАДа были определенные условия, в которые русские не, да. а, не попали в те сроки, которые и, ВАДА ставила. И, и, и, Причем ставили. ВАДА немножко всегда отодвигала, как бы, надеясь на то, что а, русские услышат да, а, Россия, да. эту организацию. Ну, и в принципе, будем так говорить, что ведь в принципе, да, допинг в России это небольшая новость для кого-то. Вчера, кстати, выступил Познер Владимир Познер и сказал, что для него вообще это не, не является вообще какой-либо новостью, потому что допинг существует еще и со времен Советского Союза. Ну, допинг, давай будем честными до конца, да, да. допинг это распространенная вещь, да. то есть на этом попадался и американец стронг который честно признал все это дело, на этом попадалась финская сборная по-моему, лыжников, когда их полностью сняли с соревнований. То есть это не российская проблема. Проблема в том, что в России это поставлено на государственном уровне. Это единственная страна, которая занимается этим административно. Вот. Поэтому а, ну, разбирались, как мы знаем, с этой московской базой данных год почти год и в результате пришли к мнению что там были сделаны манипуляции там значит было зачищено зачище много зачищений но так как в россии много больших специалистов по компьютерной графике ну вот они пытались что-то это изменить почистить но Значит, ничего следы, нет тайна следы чтобы не стало явно да, да? следы оставили следы оставили это было доказано и принято такое решение значит отстранить россию на четыре года от всех спортивных соревнований чемпионатов мира чемпионатов европы Олимпийских игр на 4 года, то есть то, что будет проходить в Японии, и то, что будет проходить зимняя Олимпиада в Китае в 2022 году, и, возможно, чемпионат мира по футболу в Катаре тоже в 2022 году. А, значит, Россия не имеют права проводить на своей территории ни одно соревнование под эгидой Вада, под эгидой э, значит мировых э, соревнований. соревнований, да, принимать все, кроме тех, которые как бы нельзя перенести в другие страны. Например, э, в России должен пройти э, чемпионат мира по хоккею, но... Её... будет зависеть от Фазеля, да? Да, ее руководитель, руководитель международная Фазель известный человек, который сидит на прикорме у российской власти. Об этом уже говорилось. И он категорично заявил, что невозможно перенести чемпионат мира по хоккею. Хотя, я думаю, что. Этим будут еще заниматься. Ну, мы можем э, спросить наших, да. А, да, я хочу просто еще напомнить: во-первых, на, на, напомню, телефон 847 420 0 Но я еще хотел а, об одной вещи сказать: а, реакция российской власти на то, что произошло, и реакция отдельных спортсменов на вот эти события. Александр Тихонов, знаменитый а, лыжный гонщик олимпийский 4 по моему олимпийский чемпион полностью поддержал решение ВАДА, практически за точно так же и выступил с сожалением, конечно выступил вячеслав петитов который сказал что единственное что его очень сильно как бы ну напрягло это то что ВАДА проголосовала то есть не было воздержавшихся или кто-то выступил против то есть выступили все единогласно. единогласно. Решение, Решение не было делать. единогласно. Вот. А другие спортсмены, ну, те, кто ближе к власти, они, конечно, сказали, что это все политизировано. Давайте мы у вас узнаем, политизировано это или все-таки проблема есть. Мы Значит, вас слушаем, говорите, пожалуйста. Говорите. Говорите, говорите. Значит, не говорите. Значит, а, по продолжим дальше. Фетисов дал большое интервью Медузе и сказал о том, yeah, что давай будем говорить, что такое Медуза. Многие да, да, да. Медуза это интернет-портал, очень хорошая газета, которую возглавляет, по-моему, Людмила Тимченко и самый известный журналист Медузы Галунов. Это вот дело Ивана Галунова, которое было летом, поэтому. Он работает, он э, освещает э, события и работает на эту газету "Медуза", которая, кстати, находится в Прибалтике, в городе Рига. Вот. поэтому э, значит он дал большое интервью у фетисов и сказал: "Да, мы замазались по полной программе и что на нас лежит ответственность за то". Он назвал, он назвал конкретно, кто виноват в том, что в россии допинг поставлен на государственном уровне он назвал фамилию этого человека она общеизвестна господин мутко который кстати и не понес даже ответственности за весь этот скандал он по горизонтали переместился в ранг вице-премьера и сегодня отвечает за строительство э, в россии как э, как бы вице, там допинг у строителей э, э, не обнаружили э, да да да вице-вице-премьер вот поэтому значит по моему в новосибирске был недавно случай когда там проходил чемпионат мира по лыжным гонкам и российская сборная должна была выступить в составе 8 человек гонка с преследованием но после того как узнали что должны приехать допинг офицеры из 8 6 лыжников не вышли на старт то есть это это что то время звонок да мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый день. Говорите. Алло. Есть? Мы не слышим. Мы не слышим. Да. Звонок сос... не проходит почему-то. Продолжаем дальше. Да. да, мы вас слушаем, говорите. Алло. Человек отключился. Ну, посмотрим. А, значит еще все-таки есть, да, все-таки кто-то прорывается. Говорите, говорите, пожалуйста. Ну, со связью, наверное, может быть. Говор... Можете говорить? Алло. А могу говорить. Добрый да, день. Да, добрый день. Говорите, поговорите чуть-чуть. Да, я вам, мы вас слышим. А, слушайте, я так полагаю, что сам факт, что Мотко был перемещен в вице-премьера, говорит о, поли... о политическом как сказать... О политизации всей этой истории. Весь вопрос, чьей стороны была политика. Ну, политика, скорее всего, была со стороны России. Вот Вас... я это имею в виду. Ну да, да. То есть, будем так считать, что по, по вашему мнению... Россия виновата в этом допинговом скандале. Естественно, Россия виновата. Я просто хотела сказать, что политизирует весь этот процесс. Ну, как всегда... Извините, кто испортит воздух, тот громче всех кричит. Согласен. Спасибо. На след, спасибо. На следующий звонок говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А, во время а, саммита в Париже а, великому кончему России задали вопрос насчет а, того, что Россию отстранили от всех соревнований. И он он серьезно начал э, заявлять, как это можно всех наказывать, где это такое видано, что э, коллективная ответственность, нужно наказывать только виновных. Так что, оказывается, э, государство, которое поддерживает э, ну, незаконные действия, оно не виновно. Ну да. А, а надо искать отдельные, отдельных виновных каких? Это спортсмены, что ли, отдельные виноваты, которых заставляли принимать допинг? Ну да, все правильно, спасибо Спасибо, Александр, мы вас слушаем Добрый день Он серьезно начал э, Заявлять Как это можно всех наказывать Где это такое видано Что коллективная ответственность Нужно наказывать только виновных Говорите да, да. когда... Выключите радиоприемник И говорите в трубку, пожалуйста Алло да. Ну, хорошо, мы примем, а, будет следующий звонок, мы по поговорим. Значит, а... Ген, давай, давай вот такой вопрос решим, да? А, то, что говорил Владимир Путин о коллективной ответственности. А, нужна ли вот это действительно коллективная ответственность, или нужно относиться индивидуально? Давай примем звонок, и потом продолжим. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Д добрый день. Да-да, мы вас слушаем. Говорите. Да, у меня вопрос такой. Правило, как говорят, человек взял золотую медаль, его проверяют на допинг? Его проверяют, его могут проверять и до... до соревнования, или после соревнования. Это решает уже а, человек, который принадлежит ВАДА. Okay. А, а, про... а вы знаете, американский плавец, чемпион а, Олимпийских игр, 8, 8 медалей, Фелпс, вы знаете, что его ни на одну медаль не проверили? А, скажем так, почему, почему вы считаете, его не проверили? Он сдает допинг пробы. Они хранятся да, 10 лет. Да. Минуточку. А они хранятся 10 лет. А, значит, его рекорды, его пробы имеют право а, вскрыть хоть через пять лет. Если выяснится, что в них есть допинг, он будет лишен просто-напросто всех своих легалей а запах. Почитайте, установили, пазитив. Его, его мощу сохранили, позитив, он был на золотой медали. Ничего с ним не сделали. Это факт, это не мнение. Я значит, не, не значит, в сторону Америки не разделились. См, смотрите, если вы если вы это самое хотите узнать истину, письменно, значит, нужно если вас, вы говорите об этом, скажите нам, пожалуйста, источник, откуда вы это читали и где это известно, и чтобы я наплюнул. Я например... не читаю, не читаю э -э -э, в Фейсбуке, Ютубе, как вы читаете. Питер, Нет, вопрос не в Ютубе, источник, вопрос не в Ютубе или в Фейсбуке. Вообще-то, а просто, ладно, хорошо. Вы, вы если а -а -а. вы, но я с вами могу согласиться, если вы прочитали да. в каком-то медиа. Все, а, понимаешь, Гена, у нас, у, нас, пожалуйста. у нас. Ген, дело не в этом. Дело в том, что люди не понимают одной простой вещи. Во всем мире все спортсмены принимают допинг. Это ни для кого не секрет. Во всех странах. Вопрос заключается в одной маленькой вещи, которую не некоторые наши радиослушатели не понимают. А в России тем более не, не хотят, будем так говорить, с этим соглашаться. Это в том, что в России государственный, то есть допинг на государственном уровне. Не то, что отдельные спортсмены принимают, а то, что в этом принимает участие государство. Государство заставляет спортсменов, их тренеров принимать допинги. И вот это является огромной проблемой мы вас слушаем говорите пожалуйста говорите пожалуйста это прямая передача сейчас идет по допингам конечно да, да, да. мы вас слушаем я с Филадельфии. Я профессор биологии занимаюсь проблемами спорта уже 50 лет скажите пожалуйста могли бы ваши ведущие ответить на вопрос два вопроса но ну, второй вопрос какой механизм использования фармакологических средств я думаю это не надо отвечать многие не знают а вот какой резон запрещать, почему, кто решает и по каким критериям, и почему. Ведь это условный, так сказать, запрет. Я бы хотел узнать мнение товарища, потому что я этой проблемой занимаюсь. Я написал письмо Баху по этому вопросу, объясняя кризис, почему происходит. Но Мне бы хотелось бы вот такую аудиторию профессиональную, которая сейчас вот на экране услышит их вопрос. Вопрос звучит еще раз. По каким критериям, почему запрещается использование допинга? Это какой? Физиологический запрет, биологический правовой, который условный. Если можно ответить на этот вопрос. А давайте я попробую вам ответить. Да, значит, значит, как мне кажется, я не специалист в допинге да. и в этих всех делах. Но а, дело в том, что сегодня нужна э, подпитка, да, подпитка спортсменам. И а спортсмены гробят свою жизнь, употребляя, ну скажем, разные э, химические препараты. ВАДА хочет поставить это под контроль, да. а, чтобы, чтобы те же самые спортсмены не гибли. И... Извините, извините, да. как вас звать? Геннадий. Геннадий, я вас остановлю, у вас заход в проблему уже неправильный. Я прошу прощения. А, давайте я будем так, я вам отвечу со своей точки зрения, то есть не так, как Гена отвечает, я отвечу это. Существует ВАДА, а, об, значит, будем так говорить, выпустил определенный коммунике где написано определенное количество лекарств, которые спортсмены не могут а, принимать по тем причинам, что эти лекарства стимулируют работу мышц и а, работу организма. То есть а, эти лекарства отдельным спортсменам дают возможность, преимущество, а, преимущество в, значит, в выдержке каких-то спортивных достижений, то есть больше прыгать, быстрее плавать и так далее, и так далее, и так далее. Вот это, как вы говорите, это из точки зрения и биологии, и сейчас, так как ВАДА является организацией международной, это из, из точки зрения юриспруденции. То есть, под этим коммунике подписались все страны, участвующие э, в спортивных соревнованиях, как а международные спор Спортивные организации. организации спортивные. Да, организации, спортивные организации. Поэтому существует определенная перечень лекарств, которые запрещены к употреблению. Если эти лекарства, а, значит, находят а в моче, которые спортсмены должны сдавать, значит, это считается а, применением допинга. Все. Никто, понимаете, я думаю, что вада работают не хуже специалисты, чем были вы в свое время. Я не оспариваю ваши там компетенцию, вашу компетенцию. 예, да. Есть одно но: если э, спортсмену по тем или иным причинам нужно употребли, употребить какой-то медицинский препарат, он должен сообщить об этом, э, значит, руководителям тела того же вада либо э, спортивных организаций, чтобы они знали. Тогда к нему могут не применяться никакие, если человек... Например, если они решат, что ему это нужно. Нужно, да. Каким-то да. медицинским показателем, да. связан, связанным, допустим, со здоровьем. Если ты не уведомил э, офицер ВАД о том, что ты собираешься применить такой-то препарат, потому что у тебя, грубо говоря, сопли, например, и тебе не мешают дышать, то тогда это считается, да, считается употребление. Есть определенное количество лекарств, которые занесены и, как говорится, которые нельзя употреблять. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Говорите. А, вы знаете, девушки, мне при я врач-ансозиолог, но пришлось работать с спортивным врачом. И вы знаете, когда девочка говорит, у меня завтра соревнования, а у нее за страху потекло угу. Даешь таблетку, вот тебе и допинг. Ну, смотря, понимаете, вопрос заключается. Я понимаю, о чем вы говорите. Вопрос заключается в том, какую таблетку и кто дает, из какого разрешения дает. Вот это вот и все. Они должны уведомлять о той или иной причине употребления того или иного препарата. Тем более, что все врачи, которые участвуют, они знают, какие лекарства являются запрещенными. Можно я на да. одну секундочку Пожалуйста. влезу сюда? Просто люди должны понять такую вещь. Для того, чтобы спорить о том, правильно или неправильно, нужно, по крайней мере, взять и прочитать правила ВАДА. ВАДА – это не дворовая организация, это Всемирная антидопинговая ассоциация. То есть, это организация, которая принята во всем мире. Можно быть профессором биологии, можно быть тройным профессором, космической физиологии, неважно. Дело в том, что есть правила, и которыми, за которыми нужно следить. Почему они это сделали, это вы задавайте вопрос не нам, а задавайте вопрос в ВАДу. Если вас интересует, на каком основании ВАДА приняла решение то или другое, это вопрос не к нам. Мы не в ВАДА. Мы просто до вас доводим информацию о том, что происходит. Если вы профессор биологии и вы хотите разобраться в том, почему, на каком основании, пожалуйста, свяжитесь с ВАДО, свяжитесь с их химиками, с биологами, с физиологами Нет, и так далее. И с ними, пожалуйста, ведите вот эти вопросы и ведите эту полемику. Здесь это абсолютно неуместно. Теперь по поводу таблетки. Вы говорите, дал таблетку, вот вам допинг. Вы, во-первых, должны понимать, какие таблетки можно давать, какие таблетки нельзя давать. Почему? Чтобы не попасть вот под этот допинг. Если вы даете таблетку и не знаете, она разрешена или нет, это ваша проблема. Это проблема той девочки, которая находится у вас под наблюдением. Анатолий, я я извиняюсь, что теперь, во-первых, любой врач, допущенный работе с любой с любой спортивной организацией должен иметь аккредитацию, должен иметь лиценз а, не, не допускают какого-то врача со стороны. Это очень серьезная а, вещь, к этому очень серьезно да. относятся Поэтому считать, что какой-то врач чего-то не знал или не знает, это будем так говорить, наивность и больше да, ничего лукавство. А, или лукавство. Смотри, еще добавлю одну очень перед уходом на рекламу, добавлю еще одну маленькую деталь. Руководителем ВАДа в 2014 году должен был быть, как вы думаете, кто? Должен был быть избран а, господин Фетисов. На это было поставлено все. Все международные организации хотели проголосовать за него. Вы знаете, почему он проиграл выборы? Почему вместо него был избран другой человек? Потому что а представитель России господин Мутко проголосовал против Фетисова. И кроме того, что он, он, он голосовал против, он еще и агитировал против. Есть звонок, давайте проведем. Мы вас слушаем. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Кто-то пытается. Кто-то пытается дозвониться. дозвониться, но нет. Хорошо. Мы Давай мы тогда мы уйдем на рекламу и потом будем принимать звонки. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы возвращаемся в программу Политинформания. Наш телефон 847-4200-5220. Мы сегодня обсуждаем проблему, связанную с российским допингом, с недопуском российской сборной на Олимпийские игры и вообще на международные игры в течение четырех лет. Это то, что ВАДА, всемирная допинговая организация, занимающаяся допинговыми проблемами, значит, вот таким образом наказывает Россию. Мы сейчас это обсуждаем. А главный вопрос, который звучит на сегодняшний день, является ли эта проблема полити, полити, политизированной, спасибо, либо это действительно проблема России, где государство активно вмешивалось в работу спортивных организаций и являлось вот этим спонсором, так называемым спонсором допинга российской российской сборной. Давай мы Эдик напомним еще да. раз, что есть такой персонаж э, в этой истории, господин Родченков, э, на которого Россия, скажем так, он естественно виноват во многих этих делах. Правда, у нас есть звонок, ну примем. Давай. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый день. А, здравствуйте. Вы знаете, да. мне кажется, что введены эти ограничения по допингам, э, потому что ВАДА хочет поставить спортсменов в равные условия. Потому что одни принимают допинг и получают как бы э, допол дополнительные возможности, другие не получают. И вот это э, выигрыш э, на Олимпиаде в России все это показал. Что до этого, они, когда их контролировали, они не могли подменить свои анализы мочи, то они проиграли все на свете. А когда они смогли получить допинг безнаказанно, так они все выиграли. Вот, вот и доказательства. Спасибо. Спасибо. А, Ген, давай продолжим дальше. А, продолжим, скажем, уточним. Допинг вообще-то это шулерство, да? то ну, есть в какой-то в, в какой-то степени, потому что оно дает преимущество одним и забирает возможности у других. Значит, я говорю про роченкова а, это главный персонаж всего этого скандала, на которого Россия и полностью и хочет перевести а, все стрелки. Все стрелки, но а, на многих а, шоу, где это все обсуждалось, никто не сказал. И вот Эдик, ты задавал даже на Фейсбуке вопрос. Один вопрос почему же господин Родченков был за что простой а, руководитель московской лаборатории был награжден орденом а, дружбы народов дружбы дружбы да да дружбин дружбы да. орден дружбы за что он был награжден вот По после сочинской олимпиады почему двое предыдущих руководителей людей довольно таки молодых 40-летних я не, Вы можете прочитать это, я не помню их фамилии, но в течение недели они оба умерли от а, острого инфаркта. Один побежал на лыжах, никогда у него ничего не случалось, прямо значит другой на утренней прогулке. Что же такое произошло с этими людьми? Да, что, что под, роль... по, подвигло, подвигло Роченко, вот, быстренько бежать вами Америку. Бежать! Он бежал, прихватив. А, данные, естественно, ему надо было что-то продавать, себя как-то обелять а, Прихватив всю базу данных московской лаборатории С ней-то и сверялись, скорее всего, офицеры ВАДа И увидели там, значит, 145 сп российских спортсменов, как известно, уже, а, значит, будут отстранены, возможно, пожизненно от любых спортивных соревнований давайте еще скажем одну вещь которая здесь мы еще с тобой не говорили многие спортсмены сегодня это российские чиновники это люди которые а, с бывшие о, спортсмены бывшие спортсмены которым власть как бы компенсировала их не статус того что они ушли из спорта и дала вот такие вот э, должности хорошие. Кто-то в Думе находится, кто-то при правительстве, кто-то при каких-то комиссиях, где хорошо все это оплачивается. И, естественно, они заинтересованы в том, чтобы все это было э, закрыто, закрыть. сокрыто, да. Вот поэтому а, хотелось бы еще нашим радиослушателям сказать, вот все принимают, да, все, все в чем же разница между российскими спортсменами и, скажем, европейскими, остальным миром? Дело в том, что, как вы знаете, вы все, многие наши радиослушатели, жили в Советском Союзе, ходили в спортивные секции, а, занимались спортом. Как вы все помните, вы ни за что не платили. А, вы ходили в бесплатные спортивные секции, правильно? То есть, родители за вас никто не платил, а если вы участвовали в соревнованиях, то даже приплачивали э, государство вам приплачивал за то что вы участвуете если вы росли, если вы росли, Ну, а если это... человек выходил на какой-то высокий уровень то, то естественно это все оплачивал да и он считался работником которого платили зарплату за каждую тренировку за каждый выход на лед на футбольное поле на татами куда угодно а в америке как вы все знаете у нас не надо далеко ходить чтобы своего ребенка отправить чем-то заниматься это надо выложить кругленькую сумму никто не знает даст результат ребенок не даст но вы платите за это и чем больше человек подымается тем больше чем, надо чем платить. лучше у него результат, да, да. чем дальше он идет да. тем тем сумма вырастает естественно его результат это его будущие деньги не настоящие он не получает в течение вот тренировок деньги как зарплату он тренируется если ну, он что-то выигрывает смотри ген немножко перебью если не находится определенный ну, спонсор, спонсор да да то да, есть есть да. определенные ну, спонсоры спонсор. которые вкладывают деньги. деньги обычно это большие крупные рекламные это, компании правильно. которые в надежде на то что человек даст какой-то рекорд ну, да. есть неизвестные спортсмены у которых нету Э, да, но, но, но начало, но вот это вот все, как бы вот это продвижение, естественно, человека плачет из собственного кармана. Да, да пока у него нету статуса, как у того же Фелпса, или вы можете назвать э, кого-то другого, как только появляется статус, он что-то выигрывает. Да, он заключает рекламную значит, сделку. сделку и получает деньги. Ну вас слушаем, говорите, пожалуйста. А, Ребята, это опять она из я вообще-то немножко не соглашусь по поводу того, что в Союзе не платили за секции. Не платили за секции, которые были в школах. А вот те секции, которые были в спортивных центрах, я сама много лет ходила в бассейн. 10 рублей в месяц, это, конечно, была небольшая оплата, но, тем не менее, она была. Ну, Анечка, я ходил, тоже занимался борьбой и футболом, и мы с братом ни за что не платили. это. Ну, это На К нам в школу была... даже приходили открылся, агитаторы, просили платил, приходить. У нас было вот так вот школьные секции мы не оплачивали, а значит спортивные центры там надо было платить. Могу согласиться, с тем, чем, каким видом спорта вы занимались, наверное, гимнастикой. Спасибо. Нет, я занималась плаванием. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Мы остаемся при своем мнении, это нормально, у человека есть свое мнение, у нас есть свое мнение, но, в принципе, факт остается фактом. Проблема заключается в том, что э, европейские, американские спортсмены платят за себя. Поэтому, выступая на, олимпиад, на Олимпиадах, либо на международных играх, они хотят честного обращения к себе. То есть для них э, медаль золотая, серебряная, бронзовая медаль, это не только цвет вот повешенной на шее этой медали, это, в первую очередь, рекламные контракты, это, в первую очередь, возможность много зарабатывать вот, и сделать себе, естественно, будем так говорить, определенную карьеру. Поэтому, когда российский спортсмен принимает допинг и с помощью вот этих вот манипуляций, всего вот этого вот, забирает у него эту возможность, то вот это спортсменов международного уровня их это возмущает, потому что они получают не в равных условиях. Обрати внимание, Эдик, ни один а, международный спортсмен не поддержал Россию, никто, никто не вступился а, даже в тех странах, ну которые, скажем, симпатизируют. Россию. Смотри, они выразили сожаление, сожаление, что им некоторые спортсмены, что им не придется соревноваться с русскими спортсменами да но они не говорят о том что решение которое приняла ВАДА, это политическое решение да. они согласны с тем что произошло мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый день ребята я немножко не по теме я хочу сказать что как приятно вас слушать когда э, ну вот вы все таки евреи но у вас явный белорусский акцент это так спасибо доставляет... Удовольствие, поэтому ну спасибо вам. Спасибо. спасибо. За белорусский акцент. Да, мы не знали. Да. Продолжаем с белорусским акцентом говорить о ВАДА. О, ВАДа, да. Дело в том, что, а, значит, спортсмен, спортсмен живет только тем, что он выигрывает. А, тот спортсмен, который находится в Америке, в Европе, в. Еще очень ген немаловажная вещь. Век спортсменов очень короток. короток да. Очень короток. Поэтому уходя на, будем так говорить, на заслуженный отдых, это абсолютно иногда это довольно больные люди, разбитые с разбитыми ногами, с разбитым э, телом и с убитым организмом. Обратите внимание, если вы внимательно посмотрите, то многие спортсмены ух уходят из жизни в очень раннем возрасте. В возрасте 50 лет в возрасте там не доживают до будем так говорить до какого-то действительно реального человеческого срока потому что те нагрузки которые они а, переносят это сказывается на здоровье поэтому они хотят уходя на заслуженный отдых и как говорится они хотят быть защищены финансово российские спортсмены эту возможность принимая а, а, на вот эти а, средства им такой возможности не дают ну давай давай скажем сколько например получает американский спортсмен за золотую медаль какая какая плата идет плата очень э, небольшая в районе 10-15 тысяч э, это плата за золотую медаль это то что платит федерация ну скажем там американская федерация э, лег по легкой атлетике это так, э, как вы понимаете деньги которые тебя не поддержат сильно Почему? Потому что рекламировать кроссовки Nike – это миллионный контракт. Ради этого стоит бегать, прыгать, э, в боксе бороться, да, бороться и там соревноваться в боксе. А то, что платит Федерация – это условно все. Да, Любое государство, спорт – это престиж государства. Россия не хочет сегодня терять свои позиции, естественно, в хоккее. Она не хочет терять свои позиции в той же легкой атлетике, где всегда была сильна. Ну, примем звонок. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый так. день. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Это моя собственная мысль. У меня нет данных. Естественно, у меня нет допуска к этим самым. Вы вот только что сказали, что спортсмены уходят э, на пенсию молодыми еще и довольно разбитыми по здоровью людей. Да. Я с вами согласен. Так вот, все спортсмены, все абсолютно, и в Соединенных Штатах, я об этом читал американскую статью, принимают специальные средства, чтобы себя защитить. Некоторые из них, ВАДА, вдруг признают, как мельдони, например, признают э, этими самыми допингами. <соцентричен> и это все политика, естественно политика. Мой опыт жизненный подсказывает, что идет направленная политическая э, работа против России. Все принимают э, медицинские препараты, абсолютно все, в спорте, с такими нагрузками, иначе невозможно Поэтому вы, то, что вы говорите, это так, значит, так, так, так, так, по-белорусски. Да я понял. А, значит, будем так говорить. Есть звонок, давай мы примем, я потом этому мужчине отвечу. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый да, день. Да, да, да. братья-брумеры. Никогда не звонил, но решил позвонить. Отдохнули, Василию, отдохнули, врачу, отдохнули он, Вадим. Перед бразильской олимпиадой. Вада, это для Варвары. Отстранила всех спортсменов. Некоторые потом выиграли в суде в Лозане. Есть такой арбитражный спортивный да. суд газ, да, дела, Но поезд ушел. Обкакали Россию, обосрали да. всех. Да. И не выступали спортсмены. Угу. Теперь то же самое. То, что это политическое, это сто процентов. Вот это Симона э, Болс, это макака. Посмотрите да. вот на нее не надо. Общем, давайте будем ковекули, пожалуйста. И ей врач приписал препарат который запрещен, но ВАДА ей разрешает, потому что у него синдром дефицита внимания угу. у этой мартышки прыгающей. Я вас а услышал, спасибо большое, Вадим. Допин. Вадим, а, во-первых, а, конечно, это замечательно, что вы проснулись и начали звонить. Вот, вторая вещь, я вас много раз предупреждал, чтобы вы выбирали выражения. Если вы еще раз позвоните вот с такими выражениями, да мы будем вас отключать моментально расизм на нашем радио не проходит это не это это не то что должно звучать но наши Второе, если вы хотите свою мысль как-то культурно обработать и высказать мы можем выслушать но то что вы несете бред а это разрешенное слово в радио вы несете в один бред поэтому то что вы сейчас говорите это несерьезно. давай я напомню насчет американской симоны байл она уведомила, уведомила ВАДА в том, что ей надо употребить вот этот вот э, медицинский препарат. Я уже говорил в первой половине, если ты уведомляешь за некоторое э, количество времени, что у тебя есть, существуют проблемы, с этими проблемами ты не можешь нормально выступить, и тебе надо это принять, то ВАДА принимает решение, можно или нет. Они обычно всегда идут навстречу спортсменам, но если ты это делаешь в тихую, это счит... и не сообщаешь даже после соревнований, это считается нарушением правил. Примем звонок. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Ну конечно, это спорт это политика, потому что под Олимпиаду в Пекине ввели войска в Грузию 08, 08, 08, uh -huh. а под Олимпиаду Зимнюю 2014 -го года ввели войска в Крым. Конечно, это политика, огромная политика. И чем все равно надо платить деньги там на якобы на пропаганду, все Тут спорт завоевал, медаль завоевал, и уже все, великий Путину, ничего делать больше не нужно. Все окупается, стоится и окупается. А с третьей стороны, я вам скажу, нас не должно интересовать, принимая допинг. Мы сходим в балет, например, смотрим балет. Люди танцуют, начинают с первого акта по последний. И нас не интересует, что у них не хватит сил у балерина или балерины. Потому что в конце. Мне не так в сделать в конце. Да, вот. да нет, вообще-то меня интересует. Донести балерину. Чтобы быть в форме все, все время. Вы знаете, вообще-то... Мы... Спасибо. Мы платим деньги, чтобы смотреть спорт, а не разбираться, кто принимает, что не принимает. Спасибо. Вообще-то, меня интересует насколько в какой кондиции находится балерон потому что если он уронит балерину прямо на сцене в лебедином озере то это уже будет не лебединое озеро поэтому будем так говорить это тоже это но давайте не будем смешивать спорт и нужно да, одно да. слово да пожалуйста вот так как человек говорит мы ходим смотреть спорт я честно я считаю что вообще нужно просто легализовать допинг все и вот пусть кто хочет, пусть столько принимает, пусть и в каком количестве упадет где-нибудь по дороге, я знаю, между стартом и финишем, это его проблема, он сам его принял. Вот тогда все будет честно и красиво. Но тогда это будет уже постановочное действие с другой стороны. Да, это уже будет не, как говорится, не усилия определенные, которые это, а это будет, так как говорится, мы будем, мы будем... Работа, работа на публику. Ну да. Да, ну тогда это. Зато уже... политики не будет, никто не будет жаловаться, что у нас все политизировано. <свят> Дело в том, что в России все, все, что они теряют, это все считается политикой. То есть все, что им не подвластно, не, не подписывается. они не могут как да, бы они контролировать. Считают, это русофобия. Вот они нашли общее слово: вот ВАДА приняла такое решение, и вот это русофобия. Хотя, в принципе, э, насколько я знаю, Европа настолько либеральна, она дала столько возможностей э, России оправдаться, исправить ситуацию, что никакой русофобии нет. Добрый день. Ну, говорите, а, пожалуйста. Это, это снова Анна mm, из да. Слушайте, по поводу легализации допинга, я боюсь, что это будет тогда парад смертей на, на, на каждом международном соревновании. Зато представляете, какой фан Наблюдать за вот этими вот подвинутыми допингами. Ну, а ну то... Да, там будет. Там уже медалью будут награждаться выжившие, я так понимаю. будут награждать посмертно. Нет, те, кто добежал, добежал. Ну, вообще-то, это жестковато, это. Ну, это из серии черного юмора. Черного юмора, да. Дело в том, есть у нас звонок, да? Нет? У нас остается не так много времени, давай, не значит мы будем э, потихоньку закругляться и в том что э, есть международная организация вада установившая правила применения тех или иных э, фармакологических запрещенных да да да значит э, у них есть свод правил которым надо следовать и не принимать то что они вносят в список э, если ты нарушаешь естественно за этим идет наказание, а так как в России, как сказал режиссер кончаловский мы живем по понятиям, а не по закону, так и получается. И наказание получается по понятиям, может быть. Потому что закон, как дышло в России, оно работает, как говорится, на протяжении многих лет, как повернулось так и вышло, да. То есть, будем так говорить, Россия ⁇ это государство вообще отдельное. Живет по своим правилам и никак понять не может, почему по ее правилам не может жить весь мир. Вот это проблема сегодняшней России. Потому что Владимир Путин с очень таким... Вот сегодня его пресс-конференция, ну, просто, вы знаете, смотреть одно удовольствие. Лицо невинного ребенка который отвечает на любые вопросы, на любые запросы. И самое интересное, что проблем вообще-то в России нет, а, а, а с допингом такого вообще нету. Сегодня, а, значит, спортивные организации а, подали а, апелляцию. Они сегодня, будем так говорить, неправильно выразился, они готовят апелляцию и в течение 15 дней они будут подавать а, в арбитражный спортивный суд. А, где шансов у них выиграть практически нету. Об этом сказал а, руководитель. Да, так же Русанов. как у демократов а, нет шансов отправить Трампа в отставку, mm -hmm. так у значит, России нет шансов а, а, выиграть вот, суд у ВАДа а, в международном арбитража И в Спортивно. конце передачи давай, Эдик, мы поздравим всех наших радиослушателей католиков, протестантов, христиан, которые собираются отмечать uh, Рождество. Всех, кто... Те, те, те, те, кто отмечают Рождество, с этим светлым праздником пожелать им удачи, здоровья, благополучия и чтобы у них все всегда было хорошо. И, как говорится, мы очень рады всегда вас слышать, любые мнения, любые споры мы готовы спорить. И у нас будут очень много в следующем году интересных интервью, так что мы не прощаемся. Спасибо всем. Еще И раз с наступающим Рождеством. С наступающим И с Ханукой, естественно, с Ханукой.